С Морозом у меня связано очень много мистики. Если я начну сейчас это рассказывать, то время не, не останется песни. Но одну мистику я расскажу. Игорек, он сам, вообще-то из такой из таганской шпаны. Вот. Но где-то на его старой квартире Таганской, на родительской, я не был, мы еще не были знакомы. А потом он получил э квартиру в доме КГБ на Абельмановской улице, а это, ну, это метро Пролетарская, рядом с Таганской, тоже Таганка. И когда я впервые к Игорку приехал на новую квартиру, я охренел. Потому что значит, сразу напротив кинотеатра «Победа», а за кинотеатром «Победы» виден дом, где в новогоднюю ночь, по-моему, с 71 на 72 год, я познакомился с женой. И мы прямо так и сразу друг другу как-то понравились. И, в общем, как только ударили куранты, мы с ней убежали на улицу, чтобы спокойно целоваться, чтобы никто не мешал. В общем, я об этом сам, и с тех пор я считаю, как-то вот, что с Морозовым как-то это объединяет и, и, и, и мою семейную жизнь. Поэтому... Песня о том, как я документально напротив Морозова познакомился Ручки и в свитерке Вижу тебя в голубом далеке Там, где таганка мерцала в окне Там, где две тени сошлись на стене Там, где две тени сошлись на стене Был для старомодный что мы один уместились в размер, Что проявились фигурой одной, В синем огне из угла за спиной, В синем огне из угла за спиной. Спорить со светом на свете нельзя, Дрогнули тени за нами скользя и во дворе. Первый час января Сблизили губы в лучах фонаря Сблизили губы в лучах фонаря Предупреждением ночи назло Мы полюбим друг друга светло Годы страстей пролетели, как день В небе мелькнула прощальная тень в небе мелькнула прощальная тень. Вырастут дети уже без тебя, Я постарею других не любя. Жди меня там, в неземном далеке, В юбочке запшевой, и в свитерке, в юбочке завшевой, и в свитерке.